Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на общий астрологический прогноз на август месяц. Дорогие зрители, это будет месяц, когда мы сможем почувствовать на себе в большой степени энергии знака Льва. В прошлом месяце Солнце и Юпитер перешли в знак Льва, а также произошло новолуние во Льве. Вследствие этого в августе месяце, в особенности в первой его половине, эти энергии будут наиболее ощутимы. 1 августа Меркурий также перейдет в знак Льва. Наши мысли и стиль общения получат больше уверенности в себе. Мы можем захотеть выразить себя лучшим образом, побыть на сцене, привлечь к себе внимание. 12 августа. Переход Венеры в знак Льва говорит о том, что в области отношений на передний план могут выйти флирт, развлечения, жизненное наслаждение может оживиться светская жизнь, возможно развитие событий в области искусства и творчества. Это будет период, когда мы сможем получать радость и наслаждение от жизни, обратиться в сторону развлечений, насладиться летом и отдыхом. В особенности под благотворными влияниями будут находиться знаки Льва, Овна, Стрельца и Водолея. 18 августа Венера образует соединение с Солнцем. Это один из счастливых и удачливых дней месяца и даже года. Это можно использовать для начинания новых предприятий. Это влияние может затронуть чувствительные точки в персональных гороскопах у многих и дать важные шансы. В особенности те, у кого в восьмом градусе огненных знаков Овен, Лев, Стрелец имеются личные планеты, испытают на себе счастливые влияния соединения Венеры и Юпитера. В этом месяце у нас имеются полнолуние и новолуние. 10 августа произойдет полнолуние Водолея. Полнолуние Водолея в основном привлекают внимание к общественным темам. В этих областях возможно развитие некоторых событий. Квадратура с Сатурном привлекает внимание к вопросам, требующим ответственности мы можем столкнуться с нашими обязанностями, делами, которыми мы пренебрегали. Поскольку Сатурн символизирует авторитеты, возможно обращение внимания в сторону вышестоящих лиц и появление препятствий в связи с ними. Могут проявиться проблемы со здоровьем, обостриться хронические заболевания. При этом полнолунии проявятся более серьезные энергии. В особенности воздействию будут подвержены фиксированные знаки – Телец, Лев, Скорпион и Водолей. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы. 23 августа Солнце также перейдет в знак Девы. Начиная с конца месяца наши мысли и энергии начнут направляться к темам, связанным с работой, службой, образованием, коммерцией. Вместе с новолунием 25 августа в знаке Девы на повестку дня встанут новые начинания в связи с этими делами, дорогие зрители. Для того, чтобы лучше следить за астрологическим прогнозом на месяц, вам необходимо просмотреть видеоролики как для вашего солнечного знака, так и для восходящего. Кроме этого, обязательно следите за подготовленными нами видеороликами прогнозов на неделю и на день. Всего вам доброго!